То есть, в принципе, всех людей в мире можно разделить на охотников и фермеров. И, соответственно, каждая новая охота увеличивает риск того, что человек не вернется. Ты постоянно вынужден ходить на охоту. Постоянно Фермеру, в принципе, никто не мешает сходить на охоту и заняться ловлей. Да? То есть можно сочетать. Да, он несет риск, связанный с тем, что набегут какие-то охотники и воинственное племя. Но речь немножко про другое. Всем привет! На связи Максим Петров и канал Max Capital, Рад приветствовать вас, друзья. Мы продолжаем. Итак, у нас сегодня видео, которое посвящено стратегиям инвестированиям. Какой то инвестор? какие могут быть стратегии инвестирования. Очень важная история, показательная, которой я, может быть, расскажу предысторию, откуда она началась, и сейчас я часто достаточно применяю для того, чтобы понять, что за тип личности передо мной находится, и какая стратегия инвестирования человеку подходит, почему подходит, и какие таятся в этом риске. В свое время я был достаточно агрессивным, ну и инвесторам и трейдерам много занимался спекуляциями, были большие прибыли, были большие убытки. Уже я здесь на канале рассказывал про то, какие убытки я непосредственно терпел. И тут возникает вопрос, что в принципе любую деятельность на рынке можно разделить на две основные стратегии. И впервые я эти стратегию услышал от э, э, Дмитрия Юрченко. Который, в свою очередь, услышал их, обучаясь в бизнес-школе Сколково. То есть, в принципе, всех людей в мире можно разделить на охотников и фермеров. И согласно тому типу той специфике, которую удовлетворяет человек, можно говорить и прогнозировать, к чему он будет стремиться в инвестиционной деятельности. И в принципе, когда он будет обращаться со своими денежными средствами, когда он будет обращаться со своим финансовым капиталом, он будет действовать согласно определенной стратегии. То есть, это некая прошивка, да, которая в человеке есть. При этом можно человеку сколь угодно долго рассказывать про немного другую стратегию про то как минимизировать риски но первоначально он все равно будет сталкиваться и действовать по той прошивке которая у него непосредственно заложена и в чем заключается опасность этого что в россии специфика такова что очень много людей охотников так называемых я дальше конечно же расскажу что это означает но в чем ошибка, ну не ошибка, а опасность в чем заключается, что охотники это люди, которые хотят получить много, хотят получить сразу, готовы нести при этом значительные риски, которые они недооценивают, не учитывают, и в конечном счете, когда эти риски реализовываются, они ну, теряют капитал, и хорошо, если это касается только финансового капитала, отдельные лица и семьи теряют. Они распадаются просто потому, что человек становится банкротом. Ну что ж, давайте томить не буду. Перейдем непосредственно к вопросам, какие же бывают стратегии, что это за фермеры, что это за охотники. Охотник это человек, который, как правило, он такой поджарый, деятельный, он постоянно находится в движении, он что-то познает, узнает, тусуется в различных тусовках. И ему очень важно узнать возможности быстрого заработка. Это предприниматели, бизнесмены, это люди, которые в том числе занимаются трейдингом очень много, как правило. Представьте себе визуально, да, то есть там доисторическую эпоху, когда охотник такой поджарый с копьем, берет это копье, бежит куда-то в лес за мамонтом со своими соплеменниками мужского рода и добывает этого мамонта. Соответственно, он приносит этого мамонта домой, в деревню, разделяют все сытые, довольны, хорошо, классно, здорово. В очень короткий промежуток времени происходит добыча. То есть ты сходил на охоту, ну максимум там, неделю, допустим, ты получил результат. Охота – результат, охота – результат, охота – результат. Второй момент, опасность, ну в какой-то степени опасность, что ты постоянно вынужден ходить на охоту, постоянно. И здесь э, вытекает основной риск из данной стратегии, заключающийся в том, что как в фильме про Маугли, да, тело промахнулся. Человек со временем, с возрастом, у него э, уменьшается, соответственно, концентрация, фокусировка, человек элементарно становится старше, у него начинают сказываться предыдущие раны, которые были на охотах. И, соответственно, каждая новая охота увеличивает риск того, что человек не вернется в свою семью. То есть он сам расстанется жизнью, и мало того, в этом случае его семья останется без поддержки защитника. И получается, риск несет не только сам охотник, но и, соответственно, семья охотника. А охотники, они всегда трейдеры? Они не, не всегда трейдеры. То есть ну, вопрос нам никто, никто и ничто в современном мире не мешает перейти из охотника в фермеры. И второй вариант. Фермеру, в принципе, никто не мешает сходить на охоту на какую-нибудь безобидную мелкую дичь или на рыбалку и заняться ловлей. Да? То есть можно сочетать. Вопрос, что мы ставим во главу угла, потому что специфика опять-таки России такова, что здесь никто не хочет богатеть медленно и долго. Слишком скучно, слишком неинтересно сидеть, ждать там 10, 15, 20, 30 лет, когда я стану там, когда-нибудь в будущем миллионером, миллиардером живем здесь и сейчас поэтому потребительский кредит поэтому что такое у меня может удвоиться утроиться в какие вещи я могу и поэтому даже российские люди когда у нас стала развиваться игровая индустрия да то есть если американец идет в казино с 300 долларов для того чтобы там, почувствовать азарт и он готов расстаться с этими 300 долларов чтобы получить удовольствие от игры то в россии человек берет 300 долларов еще в кредит для того чтобы пойти на автоматах заработать да, то есть, э, различные философия мышления, цели. И опять уровень стратегического решения в одном из видео, отвечая на вот основные мифы, где-то вот здесь вот вы это можете увидеть, что мы говорили как раз таки о том, что фондовый рынок это, возможно, казино. Развенчивали этот миф. Там я, соответственно, об этом говорил, про мат ожидания. Но возвращаясь к вопросу, да, то есть существует две стратегии. Первая стратегия, я рассказал, это охотник. Фермер. Фермер это человек, который не ходит на охоту, который... Понимает, что в короткий промежуток времени не получит высокого результата. Он знает, что сад, который он сажает сегодня, начнет плодоносить, там, в лучшем случае, через 3-5 лет. Но при этом получается, что он со временем разреш... расширяет свое владение, он не сталкивается с рисками потери своей жизни, да, потому что он не вынужден бороться с дикими животными джунгли, он, наоборот, эти джунгли расчищает, чтобы сделать их более безопасными как для себя, так и для своей семьи, да, он несет риск связанный с тем, что набегут какие-то охотники и воинственное племя, но речь немножко про другое. Речь заключается в том, что когда вы понимаете две эти стратегии, то вы должны, в принципе, отнести себя, то есть вот что у вас отзывается, да? то есть понятно, что абсолютное большинство людей, которые, в принципе, сейчас приходят на фондовый рынок, это люди-охотники, Помимо всего прочего, сюда начинают попадать некие консервативные фермеры, которые тоже привлекаются а, потенциально высокой доходности. Потому что за последний там, год рынок очень хорошо отрос, нет каких-то альтернатив в плане получения консервативной доходности. И поэтому люди должны понимать свою психологию, свою стратегию поведения и понимать, в чем заключается риск. То есть я уже объяснил, ну, на примере того же самого охотника, да, то есть со временем, если вы занимаетесь трейдингом, если вы приходите как охотник, чтобы получить быструю прибыль, то притупляется внимание, фокусировка, здоровье элементарно, да, которое люди, многие трейдеры теряют, и риск совершить ошибку достаточно высок. Чем старше вы становитесь, в геометрической прогрессии начинает расти риск, который вы несете. И в данном случае, наверное, не в отношении семьи, а вашего финансового капитала, которым вы оперируете. Но, ну, как я говорил, в России это... Причина прекращения большого количества семей, распада большого количества семей, когда человек был финансово успешен и вдруг теряет деньги. Это, кстати, касается и бизнеса. Когда человек полностью погружен в собственный бизнес, верит в свой бизнес, не смотрит ни на какую диверсификацию, у него нет консервативных инструментов, у него нет диверсификации активов, он не вкладывается ни в фондовый рынок, он в собственный бизнес, все знаю, все понимаю, больше ничего, только расширение. Я в своем бизнесе могу делать там, 300% в год. Если интересно, кстати, поставьте комментарий, у меня есть одна история как раз-таки из этой плоскости, когда я встречался с человеком, который делал... 36-45% в месяц на собственном бизнесе. Если будет интересно, расскажу как-нибудь эту историю. И чем она непосредственно закончилась. Тоже для меня была очень поучительной. И, и второй момент – это фермер. фермерство. Да? В чем преимущество фермерства? В том, что чем больше времени вы занимаетесь данной деятельностью, инвестируете в длинную, инвестируете регулярно, ухаживаете за своими саженцами, тем больше формируется и безопасность вашей семьи, тем больше расширяется ваш семейный банк, больше становится растений и со временем получается, что выживание вашего рода, не только вас самих и вашей семьи в моменте, а всего рода, да, оседлых земледельцев, оно гораздо выше, чем тех же самых охотников. Охотники могли прибежать, завоевать каких-то фермеров, кого-то кого забрать в полон. Но, тем не менее, эволюция доказала, что оседлый образ жизни, он был более совершенен. К чему я это рассказал? К тому, что вы должны для себя сейчас сделать выводы, какой стратегии придерживаетесь лично вы. Что вы хотите получить здесь и сейчас? И тогда вы должны быть готовы, что в любой момент может реализоваться непредвиденное событие. Если вы относитесь к охотникам. Если вы фермер, то, соответственно, я вас поздравляю. Я тоже до недавнего времени, наверное, был охотником, но чем больше детей у меня становилось, тем больше. С каждым новым рождением каждого нового ребенка пыл э, вот этого охотничьего азарта все больше и больше у меня снижался, потому что я тоже понимал, что я несу более высокую ответственность, у меня становятся более взрослые родители, они уже самостоятельно зарабатывать не могут, соответственно, я должен их поддерживать, и, соответственно, за мной стоит род. За мной стоит моя семья, за мной стоит мои родители, родители моей супруги за мной. В ближайшие там 10-15 лет, скорее всего, появится, И поэтому я минимизирую риски, я все больше придерживаюсь стратегии фермерства, все больше ухожу от стратегии охотников. Хотя точно могу сказать, что я не ушел целиком и полностью. Был в прошлом году шорт Теслы неоднократный, были потери на этом. Но из-за того, что стратегия была выработана правильно, это как фермер, который пошел, я не знаю, на рыб, на рыбалку, на трофейную рыбу. Да, попалась условно крупная рыба, да, оборвали очень дорогостоящие снасти, но при этом я остался жив, моему капиталу не причинено никакого вреда, количество дивидендов, которые пришли по моему инвестиционному портфелю, в 10 раз перекрыли те убытки, которые я получил вставая в шорт по компании Тесла и Попов на машинку. Друзья, как отзывается это у вас? Если понравилось видео, то поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал, поделитесь со своими родными и близкими. Очень важно для себя понимать свою собственную стратегию, какая у тебя ментальность, с какими рисками можешь столкнуться, и, возможно, кому-то просто даже само это видео и, и осознание того факта, что он является охотником, позволит минимизировать возможные убытки, которые могут быть в это непростое время при большом количестве факторов неопределенности. Дорогие зрители, у меня будет вопрос, кем являетесь вы после просмотра данного видео, являетесь ли вы фермером или и вы являетесь охотником. Если вы и там, и там, то определите процентную развесовку, сколько у вас фермера процентов и сколько охотников. Напишите об этом в комментариях. У меня на этом все. На связи был Максим Петров и проект Max Capital. До свидания, удачи, всего хорошего.